тут большое разочарование или не разочарование, но автоматы поменяли. Теперь какие-то мотоциклы. Знаешь, И мне все равно. на мотиках, но ладно. Мне куда интереснее, что вот это за грёбаные... Ох Грёбаные бочки черные. Ну ладно. Так, бочки. что это у нас да. там? Что такое? Uh, у нас такое это налет на тюрьму. Проникните в тюрьму, Боллинг Брок и устраните всех, кого опознал Люди. Собственно, инсайдеров мы загнали, точку проникновения мы раскрыли. Как всегда, корявые бордюры, и я по ним еду. Садись. Какая милая девушка. Mm -hmm. Mm -hmm. Где? Вон он, трамплин. Ага. Ну чё, погнали? Ох ты ж, нифига себе. Полет Веры. И сразу Ой. звездочки. Ага. Блин, надо было куруму, наверное, взять нет? А нельзя. Лино. Школьный автобус нам сюда. Минус. Цель. Отлично, четенько. Уезжаем. Ты как там, жив? Да-да-да, все нормально. Мне чуть-чуть брони Ой. сняли. А где коп? Так, сюда тогда едем. Сверху был. Так, сюда нам тоже не надо. Господи боже. Кто там чё взорвал? Это я. Выселюсь. Так, а еще О, цель? нам открывают двери. Нет уж обойдёмся без этого. Да. Ай, я забыл, куда нам надо. Вон цель. Давай, наверное, да цель сюда. цель это понятно, наверное. только мы тут не можем проехать же. Дойдешь. Да так, я его прищелкну. Так, ладно, окей, давай поедем тогда по-другому. Ай-яй держись мы короче тогда поедем О, автозаки а здесь не открывают и куда нам ехать тогда вот сюда О. здрасте воротник с грабошами ух блин они меня вынесли сколько Отлично. Куда дальше? Спасти Люди. Ищем автозак Ты пока можешь покушать. Ну да. Желательно бы, чтобы ты покушал. Так, так, где? А, вон нашего чувака везут, что ли? Да. А -а -а. Да, нам нужно выбираться, короче. Все. Выезжаем, короче, отсюда. А что да они вы... такие мощно стреляющие-то, а? Да елки зеленые. Так, уезжаем, короче. Все. Не помню я, как здесь передвигаться, поэтому будем как-то по старинке. А мы здесь не проедем, да? Mm -hmm. Да, мы здесь не проедем. Надо как-то выезжать отсюда, а здесь невозможно выехать. Mm -hmm. Скач какой-то. Подожди, а вот здесь мы где-то вот здесь заехали. Давай, выездим. Да, вот, да, здесь. да мы вот, здесь вот здесь дверка, выезжали. дверка, дверка, дверка. Давай, О -о. открывайся, дверка. Все, поехали, короче. Ну я знаю, что мы тут до конца должны будем ехать. Ну ладно. Фиг с ним. Ты последи, где наш чувак? Хе. Он вообще да, на другой. Ни... Да я Другой вижу. Добро старание. Но нам выезжать нужно. Тут только О. один выезд. О. И он не такой простой, как кажется на первый взгляд. Выезжаем. Давай, давай, давай, давай, давай, давай, господи. Чего? О, панель, панель, панель. А чё, она вообще не должна? Даже вот что? это, походу. Все, поехали. А, все. Мы не в ту стреляли. Отлично, все. Выезжаем отсюда. Быстрее, быстрей! быстрей. Все, летим отсюда. Ура! Так, а Людита, что с ним происходит, я не понимаю. Его нужно успеть перехватить. Вот это было Жесть. классно, полетели. Так, нам нужно две ареи больше. Капец, как же тачки новые бьются, я вот тебе хочу сказать. Да пошел отсюда. Ёперный театр. Как увидишь копов, так беги просто. Ну да. Так, так, так, так, так, блин. Так. Ой-ой-ой. то мне это все не нравится. Мне это тоже очень не нравится. А -а -а! Обстрел! Обстрел! Обстрел! Отстрел! Так, водилу, водилу надо. Отлично, пришибли. Так, что будем? Садиться за руль? Не знаю, а он бежит. Чего, бля? Вези его, вези его! Так он не садится ко мне. Он к тебе садится! Ой, Там дурачок! Садится, давай! Ой, дурачок! Тащи, короче, я тебя прикрываю. Блин, буду. у меня хпшки мало. Я тебя прикрою. Я не знаю, можешь пересесть какую-нибудь тачку? Ехай, ехай, ехай вперед. Ехай пока вперед. Hey, так, давай сюда. Там какая-то дичь. Я в горы так. поехал. Давай, ехай пока в горы, а я пока придумаю, что с тачкой делать. На какую пересесть? Ну и заодно тоже от копов уйду. Но ну, я, кстати, придумал, за какой пересесть. Вот они долбежники. Стой, тварь. Да, тяжко было нам от копов уйти. даже я решил все это обрезать. И вот на такой красивой тачке мы уходим от копов. и Угадайте, подбиты... где этот придурок. Подбитые приезжаем вот в этот oh. это место, которое называется Свои Свои Вот все мы, мы мы у своих hey, Ну-ка, он выйдет, давай Вылезай Ну, блин Так все плохо О Хрен... oh. Фотографию мне дали. Спасибо за фото. Все хорошо. Задание пройдено. 50 косых. 157 500.